Чтобы я тут, ожидая тебя, ходил-ходил и упал в грязь. Ой. Мне тоже разбили сердце, ёжик. И что ты теперь предлагаешь? Нам нужно держаться вместе. Подальше от этих неуклюжих, грубых, толстокожих, несправедливых, равнодушных, истеричных и жестоких созданий. А ты любишь собирать фантики и выращивать кактусы? Нет. Нам нужно объединить наши усилия. Нам их не перещеголять. Ну что ж, если мы не можем выглядеть счастливее, чем они, надо сделать их несчастнее, чем мы. Этих трусах и спрашиваешь нет ли у нее подходящей ткани для заплатки а у нее точно есть такое платье думаешь такая ерунда сработает я все ее болевые точки знаю всю акупунктуру еще как сработает Плюс сердечко и мешок с гречкой перестань